Перед тем, как начнется охрененный ролик, я бы хотел вам порекомендовать сервак Калининград РП. Здесь можно подняться за любую из профессий, если знать правильный подход. И каждая из профессий уникальна по-своему, так что заходи и проверяй. Всем здорово. Сегодня я хотел бы вам рассказать о том, как на моем сервере слили админку, а также аккаунт с огромным количеством доната. Вообще история не совсем об этом, а о предательстве типа некоторых администраторов и бывших администраторов. Если вы понимаете о ком я, то вы наверное смотрели мой видосик, где я впервые там кого-то снимал с админки и наказывал. Ну а если вы не смотрели, то сейчас у вас тут вылетит... Название видео и его обложка вы можете потом поискать мне на канале, открыть, посмотреть и уже понять в чем дело. Давайте такое небольшое предисловие, у нас был администратор Картоха, вы его все помните по первой части проверки админов на моем сервере. Так вот, за то, что он нарушал и прикрывал друзей, я его снял с администратора, а также вообще просто забанил в чертовой матери. Вместе с его другом, которого я забанил на перманент. У каждого из них был охрененно донат на аккаунт, у каждого из них были охрененно донатные пушки, скидки и донатные, то есть они вбахали на сервак немалое количество денег. Вот скажите, ребята, в комментариях ответьте, стали бы вы сливать такой донатный аккаунт, там был дезерт игр, там был дробовик, там были скины, там было все абсолютно практически. Стали бы вы сливать такой аккаунт просто для того, чтобы пофаниться где-то минут 5-10-20. Отпишите об этом в комментарии, мне интересно это сейчас прочитать. Так вот, плюс ко всему, у них был знакомый администратор, который до сих пор не сойдет с администраторки он не играл долгое время. Может быть кто-то еще его помнит, сначала кайф лайф рп, его ник вирус. Я вот его помню как хорошего администратора, если честно сказать, несмотря на то, что он там устроил на серваке, вы это увидите позже. Я его помню как хорошего администратора, который очень много работал в свое время, я его помню один раз наказал даже, он должен был дохрена жалоб разобрать, он их разобрал он, конечно, охренел от нагрузки, но потом усвоил урок, потому что мы ему дали нагонять. Ну а за что дали мы ему нагонять, это уже другая история, которая была в восемнадцатом году летом. Так вот, казалось бы, хороший администратор, который себя тоже хорошо проявлял, оказался крысой, ну вот серьезно. Я не буду сейчас сидеть вот это вот бомбить на микрофон, кричать, вот этот, знаете, как любит ваш Владислав, любимый, просто орать как дебил в микрофон, там материться. Откровенно говоря, вирус просто оказался крысой. Абсолютно такой же, как как и картоха. В общем, к делу. Я сидел просто на ютубчике, смотрел ролики, в ВК копался, музыку слушал, и тут я смотрю, в беседе у нас срач начался. Один из наших администраторов пишет то, что бывший администратор картоха, кролик, а также вирус, начали рдмить на сервере и сажать всех в джайл, понимаете? Я, естественно, как и любой нормальный администратор, решил зайти на свой же сервак и угомонить дебилов. Вы скажете, ну, он начал там что то творить херню, зашел, ты его угомонил, и дальше что? А дальше я просто зашел и их угомонил. Но прикол в том, то, что они просто пережалили весь сервак. Ключевое слово пережалил, а не перебанил, потому что перебанить бы они бы не смогли в любом случае. Они просто засали. Они знали то, что они просто не смогут этого сделать. Самопис, привет! Поскольку ущерб в принципе небольшой был нанесен серваку, там два человека всего лишь забанили, не знаю каким хером. Но забанили все равно. Остальных ребят они просто пережали и там просто тупо арава сидит, ребяток в джале и орут, помогите, вытащите нас с джайла. Здарова, пацаны! Сейчас освободим вас. Сейчас всех анжалить будем. Давай. Вот Нормально. Нормально. Охуенно, конечно. После того, как я их всех перебанил, они решили со мной связаться по дискорду и поговорить, задать несколько вопросов и все тому подобное. Сказать, что я экстрасенс, сказать ровным счетом ничего. Не знаю как, но я уже сразу в принципе понял, о чем они будут меня спрашивать. Вопросы, касающиеся им балансного в кавычках, доната и его ценообразования, распущенность администрации, почему того кикнул, почему этого кикнул. Вы не следите за сервером и все там подобное. Так, ладно, мне сейчас они будут звонить. Вот эти забавные идиоты, я их послушаю как раз. Вс, я застрял. Я застрял сейчас. И видишь? пока я не что буду раздражаться. Близер, смотри, тебе просьба, пока я это, буду не заниматься админской деятельностью, ты по админи зажалу пробирай. Вот, Пизда. Добрый вечер. Добрый, О, Добрый вечер. Что, что да. Это, я так понимаю, почти все бывшие админы? Или... Да, да, Которые а из да. них? нарушители да, всем. Да, в том числе, да, да. А лидер ты, лидер. вы чего вы хотели? Я, я представитель РДМского караула Кайфлайфа. Ты нас забанил сегодняшний. Я рад, дальше что? Ну все, дальше. В мире говорит, дальше Не, ну я просто не понимаю. Вы позвали, может, что-то хотели сказать, но говорите. Да, я очень признательный тебе. Ты хороший ютубер, но очень плохой сервер mm -hmm. Mm -hmm. хорошо. Дальше что? Просто да, зачем? Да, а, да. Хотя бы кайф не довели до нормального уровня, уже Classic life В смысле не довели до нормального до уровня? Я не понял. Не понял. Ну, просто... Донат, дисбаланс над дисбаланс на почему-то он должен быть равен обычным оружкам. Отсюда вытекает вполне резонный вопрос, почему донат должен быть таким прям вот сбалансированным, чтобы он не вызывал никакого дисбаланса. За что тогда будут платить игроки, которые покупают эти донатные оружия, я просто не понимаю. Отбалансить все донатные оружия и просто их смысл теряется. И по сути мне про имбалансный донат затирает человек, который сам играет с этим имбалансным донатом, что с этим не так. Да и вообще по сути я король и я сам решаю, что ставит на мой сервер и по какой цене и какой урон это оставить говну. Будут мне еще псы-шелудивы как бы указывать, что мне делать на моем же сервере. Ну а если вы хотите именно баланса, где донат не решает и где не донатная помойка, то вы можете пойти на Classic Life. Айпишник там тоже присутствует в описании, заходите. Там нету таких огненных пушек с уроном, гауссом, ВП и всем того подобного. Там чисто классическая РП, вы просто заходите и играете за нужную вам профессию. Есть конечно там Вейпер, вы можете просто провести за него время. Но таких вот прям нереальных аспектов игровых по типу, огненных стволов, нереальных профессий не существует там. А Я не говорю, что прям впритык равен, но он и настолько добиваются? доната 100 миллионов. Какой 100 миллионов? Ну, либо донат можно купить за реальные деньги, либо за поинты 100 миллионов. 100 миллионов ты не заработаешь, тем более эти деньги там... А, сейчас гляну вот эти 100 миллионов это далеко не 100 миллионов там еще больше нулей прописано Потому что а, донат то есть донат, ты -то да, его да. только заряку еще такие вопросы там. я просто не пойму вы меня позвали я зашел там перебанил некоторых убрал ребят с джайла не довели до нормального уровня Ну вы же не забанили весь сервер да это плиз ну, такой. Ну, uh -huh. ну да на другом бы серваке вы перебанили бы сервак там, да мало. не, мы Сейчас просто его в Discord добавили, потому что он. Да при чем тут это? Вот только что говорите про то, что сервак до нормального уровня не довели. Но система бы вам не дала бы перебанить весь сервак. Разум. Ну это да, мы знаем. Да, мы знаем то, что мы обосрались, когда хотели перебанить весь сервак, но мы поняли то, что система самописная нам не даст вас сделать, но вы все равно не довели сервак до ума. Нормаз. Видишь самопис. Нет, и я не вижу. А он есть. Понял. Но потом вдруг их удивило не то, там почему на сервере донаты и все тому подобное. Их удивило то, почему я так спокойно на это реагирую. Почему, когда я не зашел в Дискорд, я сходу не начал их поливать говном, оскорблять и кричать на них. На самом деле как-то удивительно. Думали, у тебя другая реакция будет реакция думала сейчас зайду в дискорд буду вас и в говном поливать да типа, а да не не, не не тот человек вообще мне как бы все равно вы зашли там по ней пострадали и я людей зашел убрал из бана торрент еще раз в принципе дальше игра продолжается но тут как бы без комментариев. вы сами все услышали что я говорил вот э, просто интересно вот сейчас уйдут админы еще некоторые за а, набирать просто такого... Ну, а сейчас уйдут некоторые админы еще, я ну, знаю. Уйду, не... Люди уходят, люди, а... люди уходят. Люди. Ну да, это понятно, но набирать просто такого будете, потому что даже сами, там, Руслан и Юра скидывают постоянно, потому что какие-то неадекваты постоянно заявках пишут. Ну, тут такой приступ ЧСВ, короче, у вируса случился. Он думал, то, что он с картохой незаменимые администраторы, которые лучше всех работают. Ну, конечно, отрицать нельзя то, что он нормально работал, разбирал жалобы, но потом у него что-то в башке там, моча ударило, а он начал жалить, банить игроков, устраивать РДМ. Просто как-то странно получается. Он так сказал, будто у нас 24 на 7 в заявках только отбитые наглухо ДЦПшники подают заявки в администратора. Получается тогда и он, и картоха тоже такие же отбитые ДЦПшники. Насчет вируса я еще не уверен, но картоха точно конченый. Не, ну слушай, подают же люди нормальные заявки. Ты так говоришь, как будто у нас... Не знаю, вот сейчас открыть обсуждение на кайфлайфе конкретно. Там где-то 600. Не знаю, посмотрите сюда же заявки вот эти в обсуждениях, там 600 заявок. Там же не все пишут неадекватно. Каким-то образом же отбираются. Нет, когда летом открыл сервак мне прям очень нравилось, там обменить хотел все такое. Ну, Интересно. Еще и друг появился, которого сняли и в итоге пошли вместе ходить. Нет, я, меня не забанят пермочем. Не да нет, даже на самом деле не из этого, просто не лично саму ну, лично мне не нравится. Это, в принципе, не повод портить ну, игру на себя и другим людям. Тебе же конкретно сервер и его создателя особо не нравится, ты говоришь, что а я плохой серверодержатель. А в итоге ты заставляешь других игроков, ну, так сказать, страдать там. Игру чуть портишь но возможно так мы провели твое внимание может ты что-нибудь да какой обдумал. пару кликов в консоли плюс еще пару кликов в игре и все вот ваше внимание но ты зашел к нам в Дискорд. мне интересно только послушать что вы там будете говорить По... помимо вот этих претензий там донат и не могли сервер до нормального уровня довести я уже больше претензий не слышу не вижу смысла оставаться в Дискорде. хотя я на все претензии эти ответил спокойно а вот интересно, есть какие-нибудь проекты в будущем на Кайфлайф? Как развивается игра? Это интервью уже какое-то или что? Да-да-да. Это, да. это не интервью. Вы же позвали просто там что-то узнать насчет сервера. Это уже бредков, которые начинают спрашивать. У вас там какие-то претензии были, типа, почему там сервер не развивается? Вы начинаете а дальше вопросы какие-то пере перебирать, возможно. Какие ну, если были, честно, мы не просто не ожидали. ожидали такой спокойной реакции. Mm, просто ждай, даже зайдешь сразу начинаешь поливать говном. А типа ну чё долбоебы получили пистолеты и все такое? Yeah, yeah. Ah, да не не не не. То есть на видео у тебя чисто образ Какой образ mm, агра До то какого-нибудь, который чисто поливает говном. Uh, я могу и сейчас спокойно поливать говном. Меня не, но ну если я поливаю говном, то там -то есть за что поливать говном, а так раза ничего uh -huh. не поливать. Говном. Ну зашли его, хуйню потворили, получили пизды и все. Просто когда в прошлый раз было, когда я ржалил у человека, ты ну, более агрессивно был. Ну, когда вот сейчас мы, допустим, заердемили, сделали гораздо больше плохого сервера, и ты спокойно себя ведешь. А до этого ты как-то очень, ну, когда кролика ржали. Да, помнишь, а, пара динозаврации? Да, тогда впервые уже реакция такая была. О чём? Второй раз реагировать на дурачков? Такая. Слышь, слышь, слышь, бля. Стоп, бля! Ты же вот в стоп, хоррор... Бля, ёбаный, бля. Ты же когда в хоррор играешь, игра уже, наверное, ты вот проходишь там коридорный какой-нибудь уровень по сюжету, он тебя раз, один раз напугал, второй раз он тебя уже не напугает, потому что ты уже знаешь, что там будет. Также и с людьми. То вот узнал, один раз человек пулит, да, типа, ух, раз козёл, В принципе, потом второй раз, тоже а, блядь, ничего нового, выжил, меня. А то, давай, а ты ты... Могу, ты угу. Дальше из разговора обычного это все перелилось плавно в клоунаду. С расспрашиванием про правила, про то, кого там сняли, за что их друга, не друга, за что, зачем, почему и все тому подобное. Я уже понял то, что по сути там ловить нечего Разговаривать не о чем и можно левать Попрощавшись, я левнул Но когда я левнул, я чуть пересмотрел Запись, я понял то, что по голосу Вируса он не хотел этого делать Его либо взяли на слабо Его либо просто Друзья там, не знаю, зачмырили бы Типа, ты фу, ты лох, не пошел с нами рт ведь все такое Он бы в любом бы случае остался у нас на администраторе Если бы так не поступал Он уже по голосу, понятно, в момент разговора То, что он жалеет о том, что что он вот это вот вытворял, джайлил игроков, там кого-то двух человек забанил. Есть также люди, которые делают что-то сознательно. Допустим, Губка делает сознательно херовые обзоры на сервера. Допустим, тот же самый федодик делает сознательно говно видосы. Серьезно, хоть дизлайки ставьте мне на срань, Я говорю, как есть. И у того и у того контент дерьмо полное. Никто его никак не улучшает и все тому подобное. Они это делают сознательно и просят за это какую-то похвалу, лайки и все тому подобное. Здесь это было сделано несознательно. Он просто Теперь жалеет об этом. Пусть он там это отрицает, то что да нет, я вот просто рад, то что я зашел я пережали у всех на кайф лайфе, да еще и двоих забанил, да я, да я же с пацанами РДМи, у нас там донатные пушки имбалансные были. Но все равно про себя он думает, какой же я даун, что согласился на эту херню. Вот сидел бы себе спокойно, разбирал бы жалобы, дослужился бы до топ администратора, бы получал админскую зарплату охеренную, просто бы проводил Время на серваке да кто до сих пор не знает администратор у нас получает зарплату ну а те админы которые очень сильно отличились они получают купоны на донат и купоны кстати охеренно большие какой типа урок с этого ролика там заключение должно быть там какое-нибудь наставление от меня в конце ролика да его нету попросту, я вон заснял, как на моем серваке просто слили адбинку, я вам объяснил что да как, и вам показал, что, зачем, почему. Извлекайте из этого урок для себя саль У вас в конце концов башка на плечах есть своя, и в ней... По любому маленький не маленький мозг должен быть. Так что думайте сами, стоит ли так поступать, будучи администратором на сервере уже немного, ни немало ни полгода. На этом мой ролик заканчивается. Если он вам понравился, то стоит поставить лайк. Изначально я думал эту серию отнести к проверке администрации, но потом я просто решил сделать как отдельный ролик. Можете там подписаться на группу ВКонтакте, в ней буду сейчас проходить розыгрыши разных игр стимовских каждую неделю две я буду пытаться разыгрывать игры и разыгрывать их буду на своих стримах. Очень и очень сильно рекомендую тебе перейти в группу прямо сейчас, потому что сейчас там может быть уже идет розыгрыш, а ты в нем до сих пор не участвуешь. Выбирай, что лучше, участвовать в розыгрыше или крутиться как пропеллер.